рада приветствовать вас на своем канале в сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую простую выполнение двойную шапочку она двойная в основании и на ушках такая шапочка подойдет для зимы так как я вязала из полушерстяной пряжи своей любимой ализала на гол 240 метров в 100 граммах спицами номер три с половиной обратите внимание то э, получилась достаточно теплая, плотная, э, полушерстяная шапочка. Я вязала на окружность головы 46-48 см, и если хотите, можете связать 44-46, отняв 4-6 петелек точно так же и на размер больше 48-50 см то добавите около 4 петель. Получился данный размер у меня, исходя из моей плотности вязания, четкий 48. Шапочка, как видите, хорошо тянется, поэтому садится она благодаря завязочкам очень, ну, скажем так, хорошо и на любую форму головы. Вот. Шапка у меня связанная платочной вязкой и резиночкой 1х1. Из вот таких двух нехитрых узорчиков в итоге она, скажем так, Имеет очень красивый, аккуратный вид. Заканчивала я макушечку, при том, что шапочку до вот этих моментов мы будем вязать двойную, затем соединять ее и закрывать макушку уже ниточкой, скажем так, одинарной совмещенная вот здесь вот две части шапочки, благодаря тому не будет вытаскиваться, не делиться будет шапочка при одевании и снимании с головы. При этом я подшила вот такой обычный трикотажный подклад, для того, чтобы ребенку не кололось, нигде не чесалось в голове. Я рекомендую такое делать для детей до 5 лет. Вот. в принципе, шапочка очень простая в выполнении, уходит практически один моток, если будете делать э, помпончик из э, пряжи, то уйдет ровно моток до э, окружности головы 50 сантиметров, вот, она у меня, как вы видите, на завязочках, поэтому... Как сделать завязочки есть отдельное видео, посмотрите жгутики вот такие вот, а сегодня мы заострим внимание непосредственно на вязании самой основки шапочки и сделаем вот такие замечательные ушки. Кому понравилось лайкайте и приступаем к вязанию. Для начала мы сделаем самые обычные расчеты. Я буду вязать на окружность головы 46-48 сантиметров. исходя из своей плотности вязания, платочной вязкой у меня основной узорчик, я буду набирать 84 петли. Самое главное, чтобы вы набрали кратное число петель 2. Соответственно, чтобы делилось на 2. Если вы вяжете плотно, набираем больше петель. Если вяжете свободнее, то, скажем так, можете набрать большее количество петель. Далее, смотрите, мы будем набирать петли открытым способом. Я буду набирать крючком цепочкой из воздушных петелечек и поднимать петли. Затем я ее просто распущу и получится открытые петли на спице. У нас будет вязание в виде трубы, то есть открытый край. Далее вязание пойдет по спирали вверх и получится вот такая вот условная цилиндрическая такая вот труба. Петли я буду набирать снизу далее вязать как бы условно говоря вверх вязание у меня будет делиться на две части то есть у меня есть внутренняя сторона шапочки и внешняя а как нам понять сколько у нас должно быть по сантиметрам глубина шапочки а закрытие макушечки у нас где-то около двух сантиметров соответственно я их сразу же буду от внутренней от внешней отнимать а как нам нужно рассчитать скажем так именно высоту, глубину шапочки, это мы берем человека, ну, либо ребенка, вот, далее, вот они ушки, но ну, я так, конечно, не очень рисую, но, тем не менее, мы берем от, макуш... от мочечки до мочки, измеряем по верхней стороне головы и делим это число на 2. По моим расчетам это получается 18 сантиметров. Я уже померила ребенку голову и 18 сантиметров получила. От этих 18 мы отнимаем 2. Соответственно, каждая из частей шапочки внутренняя и внешняя будет у меня составлять по 16 сантиметров. От этих 16 сантиметров мы должны отнять 1,5-2 сантиметра на внутреннюю сторону резиночки. То есть, получается, если мы от 16 отнимем полтора сантиметра, получается... 14 с половиной сантиметров мне нужно провязать лицевой гладью и полтора сантиметра резиночки один на один затем переходим на внешнюю сторону внешняя сторона у нас будет оформлена также резиночка один на один но по шире я возьму где-то три с половиной четыре сантиметра можете взять по шире можете взять по но переходя на внешнюю сторону для четкой фиксации линии отворота мне, должна, мне нужно сместить раппорт резиночки 1 на 1 на половину, то есть на одну петлю. Раппорт резиночки 1 на 1, 2 петли я смещаю на одну. Как я делаю? Смотрите, там где я вязала лицевые, я буду вязать изнаночные, там где изнаночные, лицевые. Оформляю резиночку 1 на 1 3,5-4 сантиметра и перехожу на лицевую гладь. От второй части 16 сантиметров мы отнимаем 3,5, получается 12,5. То есть 12,5 сантиметров мне нужно провязать основного узора. Я буду вязать платочной вязкой, поэтому у меня уже 12,5 сантиметров займет платочная вязка. И затем мы обе шапочки соединим и закроем окушечку в 2 сантиметра. Это уже, скажем так, смещенно. Вместе внутренняя и внешняя сторона, затем мы перейдем уже непосредственно на вывязывание ушек и будем прикреплять завязочки, вот так условно говоря выглядит схематически наша шапка. Для начала берем ниточку нейтрального цвета и крючок как можно больше. У меня это четверочка, можно взять пятерочку, какой у вас есть. И набираем цепочку из воздушных петель. Воздушные петли можете набрать по количеству петель, которые нужны вам для набора. Но я буду набирать произвольное количество петель, а затем просто, когда уже непосредственно буду набирать спицы и количество петель, то буду просчитывать. Итак, набираю я цепочку из воздушных петель количеством петель плюс минус которые нам нужно набрать для шапочки после того как цепочка набрана мы переворачиваем ее второй стороной и видим вот такие вот петельки переходы из косички в косичку вот так вот и вот с этих вот переходов мы будем набирать петли я ввожу спицу в начальную вот эту петлю Переход. и далее берем рабочую ниточку захватываем рабочую нить вот так вот спицей и надеваем поочередно петли первая вторая далее третья четвертая и так далее пока не наберем нужное количество петель для вязания вот так поочередно Раз. Можете набирать крючком, если вам спицей неудобно, можете спицей. Здесь уже как говорится, чем удобно. И вот так вот набираем дальше. После того, как я набрала петелечки, вот смотрите, я получается сделала лишние петельки на косичке, поэтому я их при Теперь, ну, как вы видите, распустила я не до самого конца. И теперь я отрезаю ниточку дополнительного цвета. Она мне больше не нужна. Мне нужна лишь только та косичка, которую мы набрали изначально для количества петелек. Далее я беру, подтягиваю острыми краями спицы. Вот, я взяла тросик, который подлиннее. Можно было бы взять сразу же покороче. Вот. Подтягиваю петельки. К острым краям и обратите внимание что при замыкании вязания в круг нам нужно таким образом совместить петельки чтобы не было перекрученная начальная вот эта косичка и далее начинаем провязывать лицевую гладь то есть лицевые петельки просто по кругу лицевыми пока пока пока не наберете нужную высоту шапочки до резинки то есть как бы это мы начинаем с внутренней части которая будет у нас выворачиваться под основную шапочку вот, она вяжется просто лицевой гладью, соответственно, просто лицевыми петлями. В общем, провязываем и так далее, вот эту косичку мы не трогаем, мы потом, когда уже довяжем шапочку, мы ее просто начнем распускать, вы просто потянете так, точно так же, как я только что тянула, распускала, точно так же потянете и косичка у вас распустится беспроблемно, где-то там, если какая-то ворсиночка попадается, вы просто ее поддеваете спицей и дальше распускаете, тянете постепенно, чтобы не спеша и ну, как бы ничего нигде не порвать. Вот. я думаю что проблем с вот этой косичкой у вас не будет далее вяжем лицевую гладь по кругу по спирали до нужной глубины Итак, вот я связала лицевой глади сделала э, ширину резиночки на 1, полтора ,1, 1 сантиметра далее перешла и связала вторую часть резиночки уже которая будет у нас с лицевой стороны получилось три с половиной у меня сантиметра я посмотрите сделала сдвиг над лицевыми вязала уже изнаночные во второй части и над изнаночными вязала лицевые это нам нужно для того чтобы четкая была линия изгиба то есть получается это у нас внутренняя сторона закончилась уже началась внешняя три с половиной сантиметра резиночка и я перешла на платочную вязку чередование лицевых рядов и изнаночных вторая часть после сдвига резиночки четкой линии изгиба у меня также равняется как и первая по линии изгиба 14,5 сантиметров и сейчас я буду вот эти петельки которые у нас мы оставляли открытые делали набор открытых петелек мы сейчас их переоденем на спицы но перед этим я рекомендую вам все-таки по линии изгиба вывернуть внутреннюю часть вот так вот на место поставить как бы то есть я ее предлагаю вам вытащить с внутренней стороны и когда вы по линии изгиба выровняете вязание вот у вас должно получиться вот такая вот э, двойная шапочка э, то после этого я предлагаю вам переснять открытые петельки при распустить вот эту косичку и уже непосредственно начнем с этого момента вязать макушечку перед тем как мы будем вязать макушечку переснимаем петельки на спицу дополнительную и уже этот ряд мы будем вязать вместе вот эти петли внутренней шапочки и внешней вместе и затем получится у нас продолжение уже непосредственно вязание макушечки то есть мы соединим сейчас двойную нашу шапочку во единое вязание мы находим начало конец ряда и поворачиваем к себе вот такой удобной стороной сейчас вы видите четко где у вас идет скажем так начало набор петелек мы набирали за вот эти петли а сейчас будем переснимать за вот эти то есть между цветной ниточкой у нас идет нить основного цвета шапочки вот она у нас первая петля вторая петля можете взять спицы потоньше если вам неудобно у меня такой же номер, можно взять спицы потоньше. И вот так вот переснимаем полностью все петельки по кругу. Обратите внимание, что длина внешней и внутренней шапочки у вас должна быть одинаковая. И все, вот так вот переснимаем. И дальше эту косичку мы просто распустим, поддеваем, вот так вот вытягиваем петельки и я думаю что распустить вот эту косичку у вас труда не составит а у вас останется на рабочей спице дополнительной только лишь открытые петли основной нити вот так вот переснимаем по очереди и по всему кругу петель у нас должно набрано быть такое же количество как и на основной спице мы начинали с одного количества и заканчивали этим же количеством, так как нигде прибавлений убавлений мы никаких не делали. Все, продолжаем набирать по кругу и распускаем косичку. Пересняли внутреннюю часть на дополнительную спицу и подтягиваем острые края обеих спиц, рабочей и дополнительной, к друг дружке. Теперь что мы делаем? Смотрите, я остановилась на изнаночном ряду. Я это не уточнила, но провяжите таким образом, чтобы у вас оказался сейчас конец изнаночного провязанного ряда. Это очень важно именно с лицевой стороны. Сейчас мы ряд провяжем по чередованию лицевой и изнаночный, соответственно после изнаночного идет у нас лицевой ряд и мы будем его провязывать за первую петельку рабочей спицы и за первую петельку дополнительной спицы, то есть две вместе мы провязываем попарно одной лицевой спускаем с рабочих спиц, далее снова лицевая и с этой стороны захватываем вторую полупетельку провязывая вместе вторую лицевую Далее снова лицевая с одной и с другой спицы провязываем. Это третья петля, четвертая и так далее. То есть попарно провязываем с обеих спиц, вот так вот по две лицевые вместе одной. Вот, то есть как бы соединяем, получается внутреннюю и внешнюю часть. Желательно, когда вяжете, смотрите, чтобы у вас петли были красиво повернуты. Вот. И все, продолжаем так до конца ряда соединять и убираем вот эту дополнительную спицу. После того, как соединили две части, две стороны, вот эту ниточку подтягиваем, можете ее уже закрепить и оставить между вязанием, то есть там, где у нас вот две шапочки, скажем так, соединяются, можете вовнутрь спрятать, можете пока эту ниточку не трогать, это на ваше усмотрение далее, сейчас мы переходим на вязание резиночки 1х1, так как я здесь вязала на отвороте резиночку 1х1, то я также ее и буду вязать на макушке итак, начинаем формировать резиночку, лицевая и изнаночная чередуя, так нам нужно будет провязать пару сантиметров, я думаю, что этого достаточно будет вот перехожу я просто провязывая продолжаю как бы получается вязать и перехожу на макушку это уже у меня будет завершающая часть высоты шапочки поэтому я не довяжу где-то около четырех рядочков до общей высоты шапочки если вам вы провязали этого мало ну то есть вы можете примерить вот либо же Измерить сантиметром. Если вы считаете, что этой глубины мало, так как глубина сейчас немножечко уменьшится за счет э, двойных стеночек, вот то можете провязать резиночку шире. А затем мы закончим закрытием вот этих петель. Когда этой высоты нам достаточно, мы начинаем делать убавление. Убавление я делаю, начиная с сокращения изнаночных петель. Для этого первую лицевую я поворачиваю дальней полупетлей вперед. И теперь уже за дальнюю полупетельку я вместе с изнаночной провязываю лицевой. Вот так. Затем снова лицевую поворачиваем и за дальнюю полупетельку вместе с изнаночной одной лицевой. Таким образом в этом ряду сократятся полностью все изнаночные петельки и останутся только лишь вот такие лицевые все сокращаем между лицевыми изнаночные петли я буду поворачивать для того чтобы красивой косичкой не перекрученной ложились у нас лицевые косички вот таких петель и продолжаю до конца ряда после того как убавили все изнаночные петельки один ряд я провяжу просто эти лицевые петли без изменения для того чтобы как бы привыровнять красиво и макушка у нас не пошла такими вот бугорками то есть мы как бы уравниваем наше убавление вот В третьем ряду макушки я снова сделаю ряд с убавлениями попарно провязывая по 2 петельки то есть смотрите завожу за вторую и вместе с первой провязываю 2 одной лицевой петлей далее снова третью и четвертую я также провяжу вместе одной лицевой заводя за четвертую вместе с 3 провязываю одной лицевой и так попарно провяжу до конца этого ряда Далее снова четвертый ряд я провяжу без изменения, то есть там где делала ряд с убавлениями, следующий ряд обязательно я провязываю просто лицевыми петельками. Опять же таки для того, чтобы выровнять ряд с убавлениями. И так до конца ряда я провяжу лицевыми петлями и еще один ряд попарно и ряд лицевыми петлями. Когда довязали шестой ряд просто лицевыми петельками, я предлагаю вам первую провязать лицевую петлю седьмого ряда и вернуть ее обратно на спицу далее переснимаем поочередно на эту петлю все петельки как они идут получается по часовой стрелке вот я с одной стороны переодела теперь подвигаю спицу и переснимаю с другой ее части и вот так вот на эту же петельку поочередно все все петли можно это сделать крючком можно сделать вот таким вот образом это уже решать вам самое главное нам собрать все петли на рабочую нить вот у нас получилась одна петля теперь для удобства можно взять крючок а можно пока просто привытянуть эту петельку и подтянуть хорошо затянуть вот этот центр Все, посмотрите, какая получается у нас. Переодеваем эту петлю теперь на крючок. Хорошо затягиваем, тянем то рабочую нить от себя, чтобы затянуть эту петлю, то на себя крючок. И смотрите, вот так вот раз продеваете, делаете петлю и второй раз. Все, хорошо затягиваем и прячем хвостик с внутренней стороны шапочки. На этой макушке у нас будет крепиться помпончик. Помпончик вы можете сделать из пряжи, которую вязали, либо же взять меховой. Сейчас на камеру хорошо отличается тон, но в жизни оно, я подобрала именно под данную пряжу цвет помпончика. Вот все, и теперь приступаем к вывязыванию ушек. Для удобства распределения я буду использовать вот такие вот ниточки, которые мы использовали в качестве дополнительной нити для набора открытых петелек. Я порезала просто эти ниточки и теперь смотрите, что мы имеем. У нас вот такой вот шовчик сзади имеется, так как был переход платочной вязки с изнаночных на лицевые ряды. И я вот спускаюсь и получаю, что у меня перед вот этой лицевой начинается ряд. То есть, смотрите, можно в принципе лицевую отнести как бы на правую часть, а изнаночную на левую. Но я вот отмечу, что у меня здесь начало-конец ряда, вот, вот такой ниточкой. Далее, что мы имеем? Нам нужно количество петель. Распределить таким образом, чтобы на затылочную часть у нас осталось 17 петелек. Я вам уже говорила, что число петель у нас должно быть нечетное, для того, чтобы с какой петли начиналось, с такой заканчивалось. Возьмем вот эту лицевую петлю за центральную, то есть она как бы делит нам затылочную часть. Соответственно, это первая петля и мы должны отсчитать 8 петель в одну сторону и 8 петель во вторую и поставить отметочку. Я возьму, пожалуй, крючок, мне будет удобнее работать крючком. Итак, первая петля изнаночная, вторая лицевая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Вот она у нас лицевая петля, я ставлю сюда, отмечаю начало. Далее, от этой петли я отсчитаю все-таки в левую сторону 17 петель, для того, чтобы себя же еще раз проверить. Итак, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая. Так, я не на то отметила, значит, получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все правильно. Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значит, на этой лицевой вот так. Лицевая, изнаночная, первая пара, вторая пара, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и девятая непарная петля. Все, 18, 17 петелек мы с вами отметили, это затылочная часть, ровно по центру у нас идет полосочка соединения ряда. Я думаю что здесь у вас труда не составит можете посчитать просто по полосочкам 4 в одну сторону 4 в другую сторону отметили далее разворачиваем вот так вот на боковую сторону на ушко нам нужно отнять 19 петелечек лицевую мы уже не считаем можно кстати говоря я не сказала что для удобства можно начинать, допустим, с лицевой, можно начинать с изнаночной. Здесь мы можем на одну петлю перенести влево-вправо, для того, чтобы опять же таки начать красиво, допустим, с лицевой и закончить лицевой. Здесь уже вы смотрите на свое усмотрение. Но так как у меня сейчас идет с изнаночной петли, то я отчитываю с изнаночной. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. То есть вот этой я отмечу в лицевую, но вот этой изнаночной петлей у нас заканчивается ушко. Вот она, то есть вот промежуток ушка от затылочной части первого маркера до ушка. С другой стороны точно так же я убираю маркер 1 и отсчитывают изнаночной 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 и снова я по изнаночную в лицевую отмечаю маркером на перед у нас остается 29 петель и можете пересчитать их как удобно и ушки мы с вами уже отметили затылочную часть вот это которая у нас затылочная часть хотите можете передвинуть еще на две петли от переда отнять допустим 27 оставить петель вместо 29 и начать допустим с лицевых вязать уже непосредственно ушко то есть по изнаночной оставить затылочную часть а ушко вязать либо еще второй вариант на затылочную часть оставив 17 петель вы ушки также можете сделать по 17 петель, а вот эти оставшиеся петли, которые мы с вами забирали по 2 петли на каждой из ушек, оставить наперед. Ну, то есть, если широкое лицо, к примеру, у ребенка, то можете оставлять больше количества петель, чем я. Вот, у меня у ребенка узкая, поэтому я, скажем так, еще от этого отталкиваюсь, и опять же, таки, вот эту резиночку мы с вами вязали скажем так 4 сантиметра в зависимости от э, овала лица вот тоже можно варьировать если вам хочется чтобы плотнее садилась и так далее здесь вы уже смотрите сами ушки мы будем вязать с вами полой резинкой поэтому сейчас я вам покажу как мы будем делать набор и как правильно провязывать делать набор петель я буду таким образом смотрите у нас есть четкий изгиб есть последние провязанные изнаночные петли и есть последняя провязанная лицевая петля. Вот мы подхватываем сначала изнаночную, затем лицевую. Обратите внимание, я не использую пока никаких ниточек. Снова вот она изнаночная. Затем идет лицевая. Изнаночная. Лицевая. Изнаночную подхватываем. Лицевая. Изнаночная. Далее лицевая изнаночная лицевая Итак, мы набираем просто вот такими петлями количество петель которое нам нужно для ввязывания ушка вы набираете возможно свое число петель если у вас оно отличается от моего и все вот я заканчиваю как и начинала с изнаночной петли далее я беру рабочую ниточку и уже буду вводить в работу нить я взяла для удобства чулочные спицы. Вы продолжаете вязать теми, которыми вы вязали. Я просто, чтобы не ерзала по столу и не создавала лишних звуков. Вяжем теми же спицами, которыми вязали полностью всю шапочку. Далее я буду вводить рабочую ниточку. Для этого обхватываю пальчик. И начинаем вязать. Пола резинка у нас чередование лицевых и изнаночных петель как при резинке 1 на 1, но изнаночные петли не вяжутся. Кромочную петлю первую петли ряда я всегда буду снимать не провязанной, поэтому в этом случае я точно так же делаю, не провязываю. Далее кромочная это у нас как бы лицевая, следующая значит, идет изнаночная. Мы переснимаем изнаночную петлю, не провязывая нить перед работой. Далее лицевую провязываем. Изнаночную нить перед работой переносим. Лицевую провязываем. Изнаночную нить перед работой переносим. Лицевая, изнаночную перенесли. Лицевая, изнаночную перенесли. Лицевая, изнаночную перенесли. Лицевая, изнаночную перенесли. Лицевая, перенесли изнаночную. Далее лицевая, изнаночную перенесли. И кромочная последняя петля ряда всегда у меня будет изнаночная, пока не провяжем всю высоту ушка. Далее переворачиваем на изнаночный ряд и вяжем второй ряд. Кромочную первую снимаем и смотрим. У нас первая после кромочной идет лицевая, то мы ее провязываем. Изнаночную нить перед работой снова переносим. Лицевую провязываем, изнаночную переносим, лицевую провязываем, изнаночную переносим. И так далее. Изнаночные лицевые ряды пока у нас похожие, вы просто смотрите по рисунку: там, где лицевая, провязываете, изнаночную переносите. Лицевую провязываете, кромочная петля это единственная изнаночная петля, которая будет вязаться у нас в полой резинке. Далее разворачиваем на третий ряд, и в третьем ряду я хочу завязать вот этот хвостик, чтобы он мне не мешал, поэтому я его ввожу, скажем так, вместе с рабочей ниточкой. И первую кромочную снимаю. Далее у меня идет изнаночная ниточки перед работой изнаночную переснимаем. Далее лицевая провязываю, изнаночная переснимаю, лицевая, провязываю ниточку. Я подтяну коротенькую и уже дальше ей пользоваться не буду. Она у меня ввязана, я ее потом спрячу внутрь ушка, чередую лицевая, изнаночная до конца третьего ряда. Кромочная петля у нас также изнаночная разворачиваем на четвертый ряд и вяжу точно так же, кромочную снимаю, далее у меня лицевая, изнаночную переснимаю лицевая, все то же самое делаем вот так вот в четвертом, пятом, шестом, седьмом, восьмом и так далее ряду, пока не дойдете до 12 ряда, в 12 ряду мы с вами начнем делать сокращение убавления ушка, а пока вяжем все по рисунку, изнаночные не провязываем, переносим, лицевые, обратите внимание, мы здесь вязали за две ниточки, соответственно, провязываем все, как должно быть, вот, и э, мы с вами встретимся, сейчас мы заканчиваем вязать пятый ряд, ой, четвертый ряд, начинаем пятый ряд вязать, и э, с вами встретимся в конце 12 ряда, когда вы не довяжете две последние петли, мы начнем с конца 12 ряда делать сокращение, вот 12 ряд я практически заканчиваю остается у меня две петли что я делаю предпоследнюю петлю я провязываю по рисунку у меня это идет лицевая далее эту лицевую провязанную я возвращаю обратно на левую спицу и на нее перекидываю кромочную петлю вот так далее возвращаю спицу на правую ой петлю на правую спицу далее поворачиваем на 13 лицевой ряд кромочную снимаем Теперь у нас идет лицевая, провязываем лицевую, изнаночную, переснимаем. Лицевую провязываем, изнаночную переснимаем, лицевую провязываем, изнаночную, переснимаем. И так далее, пока не дойдем до двух последних петель. С лицевой стороны убавление мы будем делать чуть иначе. Заводим за последнюю кромочную петлю и вместе с предпоследней провязываем вместе лицевой. То есть, если мы с изнаночной стороны делали протяжку через предпоследнюю провязанную петлю по рисунку, то здесь мы просто с лицевой стороны провязываем две последние вместе одной лицевой. Почему именно так? Для того чтобы красиво симметрично шли убавления. Если мы выберем один из способов, то получится немножечко такой вот перекошенный, скажем так, язычок для ушка. А если будем делать вот такие убавления то будет хорошо симметрично и красиво далее кромочную снимаем у нас следующая идет изнаночная мы переснимаем лицевую провязываем изнаночную переснимаем и так далее в общем в каждом ряду мы сейчас доходим до последних двух петель и только в них делаем изменения все пока вяжем по рисунку. так как это у нас изнаночный ряд а у меня идет предпоследняя изнаночная, то я провязываю ее изнаночной, нить перед работой возвращаю и перекидываю последнюю петлю на эту изнаночную. Затем изнаночную возвращаю на рабочую спицу. В лицевом ряду разворачиваем, кромочную снимаем, далее изнаночную переносим, лицевую провязываем до двух последних петель. Две последние петли в лицевом ряду мы провязываем вместе заводя за кромочную последнюю петлю вот так в изнаночном ряду через протяжки в лицевом ряду просто 2 вместе и тогда будет красивое такое вот убавление продолжаем делать убавление мы до тех пор, пока на спицах не останется 4-5 петель, для того, чтобы потом их просто закрыть. Если вы будете сужать до самого конца, то получится слишком такой длинный язычок. Мы его немножечко сократим и сделаем более резче убавления после того, как останется 4-5 петель. Я сейчас буду де делать убавление вот так, точно так же, как мы с вами только что делали. Через протяжки с изнаночной стороны, 2 вместе в лицевом ряду. Я провязала изнаночный ряд и развернулась на лицевую. Вот у меня 4 петли, о которых я вам говорила. Я теперь кромочную снимаю. Далее, следующая у меня изнаночная, я провязываю ее изнаночной. Перетягиваю э, кромочную петлю на эту изнаночную. Так как у меня с лицевой стороны, то я две последние провязываю вместе. И просто перекидываю на них э, предыдущую петлю. Вот так Сейчас я, у меня, как видите, ниточка закончилась, это я ее не обрезала, это у меня был такой вот небольшой остаточек, то я использовала ее. Теперь делаем воздушную петлю, одну-вторую, вытаскиваем ниточку, хорошо затягиваем, и я вам предлагаю вот эту нить спрятать в ушко. То есть, смотрите, это у нас получилось двойное вот такое вязание, у нас здесь ниточка, которая уже завязанная, мы ее прячем. Вот так вот вовнутрь. Слишком длинный хвостик туда не прячьте, потому что по ходу носки он может вытащиться. А такой вот сантиметра 3-4, если то вполне достаточно. И вот этот хвостик мы сейчас затянем хорошо. И точно так же проденем его. Вытаскиваем хорошо крючок ближе к самой ниточке, захватываем и прячем, но предварительно хорошо затяните, и все, вот такое у нас ушко должно получиться, с другой стороны мы делаем абсолютно аналогичное и нам останется сюда только лишь одеть завязки жгутики Итак, два ушка готовы и сейчас прикрепляем вот такие вот жгутики. Жгутики есть на моем канале отдельное видео, поэтому ссылочку оставлю ниже в описании под этим видео. А сейчас я беру их и буду присоединять. Как вы видите, я специально показываю, что у меня здесь петельки. За эти петельки с лицевой стороны я и буду подхватывать а затем продевать сквозь них, то есть вот так вот я просматриваю, иногда разворачивая на изнаночную сторону и смотрю, чтобы по центру продевалась. Далее подхватывая вот так жгутики, вытаскивая на лицевую сторону и сквозь вот эту петельку продеваю полностью весь жгутик. Хорошо затягиваю его. Делаю точно так же со вторым ушком и все наши завязочки вот таким вот образом готовы. После того, как два жгутика завязочки мы присоединили, я сейчас беру помпончик и присоединяю его к макушке. Так как у меня меховой, то на этом, скажем так, мое видео заканчивается. Если вы хотите, можете сделать тканевый подклад во внутреннюю сторону, но шапочка достаточно толстенькая, подклад нужен здесь очень тоненький, лишь только для того, чтобы если ребенку будет где-то немножечко быть дискомфортно, то вот подклад как раз таки облегчит это, а шапка сама по себе полушерстяная, достаточно теплая получается. Кому понравилось видео, обязательно лайкайте и спасибо, что оставались на моем канале, всем хорошего настроения, ровных петелек, пока-пока!